Здравствуйте, я Александр Ульянов, хирург-стоматолог клиники, доктор Ульянов. Сегодня мы поговорим с вами о рекомендациях после удаления. После удаления зуба не рекомендуется прием пищи в течение 2-3 часов. В день, когда проводилось удаление, стоит воздержаться от приема острой горячей пищи, стоит воздержаться от бань, саунд, физических нагрузок в течение 5 дней. А на тот момент, пока лунка не затянулась, рекомендуется не жевать на этой стороне. Обезболивающие препараты принимать, если появились болевые ощущения. Если болевые ощущения не проходят в течение 3-4 дней, рекомендуется обратиться к хирургу-стоматологу.